Всем огромный привет! Начинаем наш прямой эфир. Вчера я предложила вам задать вопросы. Огромный привет всем, кто присоединяется. Всем добрый день. Подождем, пока соберутся люди. Итак, вчера я предложила вам задать вопросы, и не ожидала получить такое большое количество вопросов. Конечно, это очень приятно. Именно поэтому я решила запустить этот прямой эфир. И в первую очередь хочу ответить на однотипные и похожие вопросы, так как можно сказать, что большинство вопросов разделялись на две категории. Это тема отношений и это тема школы. Было очень много вопросов по типу «Я по знаку зодиака – рак, а мой парень по знаку зодиака – телец, есть ли у нас будущее?» Если говорить о о том, как взаимодействуют солнечные знаки зодиака, то на эту тему у меня есть целая серия постов. Их можно найти по хэштегу «Свели звезды». Но все же на самом деле это маленькое окошко, через которое можно взглянуть на совместимость двух людей. На самом деле совместимость — это очень и очень обширная тема, и э, она, конечно же, не ограничивается тем, как э, между собой сочетаются солнечные знаки зодиака, поскольку в натальной карте каждого из нас есть и Венера, и Марс, и Луна, и эти планеты активно взаимодействуют, когда мы состоим в отношениях с кем-то. Соответственно, у меня возникла идея на следующей неделе, то есть с понедельника, запустить марафон на тему отношений. В планах 5 дней актива, каждый день будет открываться новая тема, и этот марафон будет рассчитан на новичков. То есть даже если вы ничего не понимаете в астрологических терминах, не умеете строить свою карту. Если вы пройдете этот марафон, мы всему вас научим и будет наглядно все показано в инструкции, как строить свою натальную карту, как в этой карте искать планеты, как они называются и как определить, в каком знаке эта планета стоит. С учетом того, что было очень много вопросов на эту тему. Я полагаю, что это будет актуально для многих. И я полагаю, что э, вы в дальнейшем будете очень довольны, если придете на этот марафон. Э, первое – это то, что на марафоне будет уникальная информация. То есть вы ее не найдете в интернете. И это будет информация, которая направлена именно на практическое применение. То есть это не будет в общем, об, общие какие-то знания, а это все будет довольно-таки конкретно. И что самое главное, что вы будете все сразу же сопоставлять со своей натальной картой и натальными картами ваших родственников. Ну, Точнее, вы будете работать не с натальной картой, а с космограммой. Опять-таки, многие не знают свое время рождения, поэтому, чтобы сделать этот марафон максимально универсальным и простым для тех, кто не знаком с астрологией, соответственно, мы будем работать с космограммами. Я буду еще об этом марафоне писать в течение этой недели. Буду дополнительно рассказывать, что на нем будет. Сейчас решила сделать для вас такой небольшой анонс, чтобы вы были в курсе, что планируется нечто интересное. Дальше. Еще одна тема которой было уделено очень много внимания, это школа. Несмотря на то, что я часто упоминаю, школу все равно много вопросов. Если вы хотите узнать план занятий, стоимость, если вы хотите узнать, как вообще все происходит, как это обучение происходит, заходите по ссылке в шапку моего профиля, и там вы увидите окошко информации об обучении. И вы сможете сразу открыть этот файл и ознакомиться с подробной информацией. Как известно, старт обучения был 6 апреля. И очень многие спрашивают, можно ли присоединиться. Да, присоединиться можно. Всего обучение будет длиться год. И прошло всего лишь три недели, вы можете без проблем наверстать упущенные с помощью кураторов и затем идти в ногу со своей группой. Тем более, следующая неделя — это будет неделя выполнения домашних заданий, и это неделя, когда ученики будут интенсивно читать дополнительную литературу, поэтому как раз сейчас хорошее время чтобы присоединиться также очень распространенный вопрос можно ли быстрее обучиться по моему курсу но не за один год а быстрее в курс рассчитан на то, что у человека есть семья, работа, какие-то заботы, и для того, чтобы было легко сочетать обучение, оно так занятия так распределены, чтобы в течение года обучаться. Но если у вас есть больше свободного времени или если есть желание это все сделать быстрее, то это возможно. Во-первых, вы можете обучаться в своем темпе, то есть просто э, слушать лекции, практические занятия, выполнять задания. Э, практические занятия есть уже три записи, то есть уже три потока прошло, и можно слушать эти практические занятия. Э, то есть полноценный курс уже полностью отснят, и... Если есть у человека много свободного времени, он может самостоятельно очень быстро все изучить. Также один из вариантов – это вот старт пройти быстро. Вначале все-таки не настолько сложные уроки и задания. Их можно пройти быстрее и потом присоединиться к предыдущим потокам, либо к третьему, либо ко второму Соответственно, ближайшее завершение обучения будет в конце этого лета. Второй поток заканчивает обучение и будет сдавать экзамены. То есть в таком очень-очень интенсивном темпе можно, в принципе, догнать и вместе с ними сдавать экзамен. Затем следующая волна будет в конце этого года, третий поток будет сдавать экзамены. Поэтому при большом желании можно, скажем, это все самостоятельно изучать, наверстывать и затем вместе уже с предыдущими потоками сдавать экзамены. Вот. В принципе, вот это такие распространенные вопросы касательно школы, касательно... касательно вот, темы отношений, это то о чем хотелось рассказать, так как очень много однотипных вопросов. Сейчас почему-то не могу найти вопросы ваши. Либо. То есть, в принципе, мы можем сейчас скажем, с вами пообщаться немного. Вы будете задавать вопросы, которые вас еще интересуют, я буду отвечать. Также хочу проанонсировать, что завтра будет тематический прямой эфир. Если вы со мной минимум один месяц подписаны на мою страницу, то вы знаете, что в прошлом месяце я делала прогноз на месяц начиная от одного новолуния и до следующего соответственно у нас 23 числа послезавтра будет новолуние и я планирую завтра провести прямой эфир на тему этого новолуния а также рассказать о главных тенденциях месяца которые нас ожидает можно ли здесь в эфире задавать вопрос? Конечно, конечно, задавайте. Я сейчас пролистаю и посмотрю, просто не пропустила ли я. Привет с Приморского края, привет. Очень, кстати, приятно, что у меня интернациональная аудитория. Я всегда в курсе всех событий, которые в мире происходят. Спасибо за то, что делитесь какими-то важными моментами, которые происходят. В вашем регионе. Кстати говоря, в прошлом я была главным редактором сайта и сайта новостного. И это у меня в крови, вот эта любознательность, знать, что где происходит. Поэтому, если мне вот кто-то пишет и делится информацией, вот у нас что-то произошло, а я читала у вас в гороскопе, что вот такой аспект сейчас, и у нас это проигралось настолько сильно, это на самом деле очень приятно. В частности, когда несколько недель тому назад была квадратура Марса и Урана, и я предупредила, что может это влиять на технику электричества, во многих городах в течение этих двух дней был отключен свет из-за каких-то неполадок. Об этом вы мне писали. Очень интересно. Так что, если вы ранее думали, поделиться ли со мной этой информацией или нет, то даже не сомневайтесь, пишите. Мне всегда очень интересно. Расскажите, пожалуйста, про возвращение Меркурия. Итак, если рассматривать прогностику, есть несколько... Методик прогностических, кстати, по прогностике у нас осенью курс стартует. И в частности, один из методов это обращать внимание на дни возвращения планет. Что это значит? Если вот вы разбираетесь в своей карте, знаете, что, к примеру, Меркурий у вас находится в знаке Телец. И когда Меркурий проходит по знаку Телец и проходит по тому же градусу, в котором стоит ваш Меркурий, то это всегда будет давать какие-то важные события. И это начало вашего личного цикла. То есть, по сути, у вас какой-то рестарт происходит по тематике данной планеты. И причем этот рестарт может быть естественным, либо вы сами можете это синициировать, зная о том, что у вас это возвращение. Меркурий — это планета, которая в первую очередь отвечает за контакты, информацию, поэтому... Вблизи возвращения Меркурия обычно либо какое-то важное знакомство происходит, либо человек получает какую-то очень значимую для себя информацию. В принципе, может быть планирование поездок, могут быть решения, связанные с документами. Но очень много зависит от того, в какой в каком доме стоит Меркурий, то есть на какую сферу он влияет. По сути, эта сфера будет эм, активной в этот период максимально. И именно по этой сфере можно сделать рестарт какой-то интересный. То есть, к примеру, если Меркурий у вас стоит в шестом доме, это у нас работа здоровья, зависимо от того, какие моменты вас беспокоят, или это что-то связанное со здоровьем можно вблизи этого возвращения провести диагностику организма. Если это связано с работой, то можно внедрять что-то новое в свою работу. Вообще очень интересна эта тема возвращений планет. Каждая, каждая планета себя, конечно, в этот период очень ярко проявляет. Когда она возвращается. Итак, когда черная луна в первом доме, я Овен по асценденту, как это сказывается и как улучшить? Если она в натальной карте, вы имеете. Скорее всего речь идет о том, что лилит сейчас идет транзитом по овну. Просто она в натальной карте у всех в каком-то знаке стоит, и помимо, помимо этого у всех в транзите, она сейчас проходит через знаковин. В первую очередь, черная луна ⁇ это не планета, это фиктивная точка, поэтому у нее нет собственных сил и ресурсов, чтобы инициировать какие-то перемены и делать так, чтобы в жизни человека происходили по этой черной луне события но она искажает восприятие, она всегда напускает туман, и, соответственно, человек сам своими же руками может вредить себе из-за того, что он начинает паниковать, либо какие-то плохие мысли одолевают. Поэтому очень важно в процессе прохождения черной Луны по минимуму, скажем, быть внушаемым, <laughs> то есть стараться ограждать себя от плохой информации, не обсуждать других людей, не ввязываться сознательно в какие-то конфликты и меньше обращать <как> внимание на какие-то э, проделки других людей. Ну, то есть очень важно сохранять равновесие, несмотря на какие-то провокации. Вот э, все, что может сделать черная луна, это провоцировать, чтобы человек сам в дальнейшем под этим воздействием делал какие-то ошибки. Поэтому очень важно держать себя в руках и не совершать глупостей в эмоциональном порыве. Когда влияет черная луна, сверхважно все продумывать, то есть из головы должны исходить действия. Нужно все согласовывать с разумом, не делать ничего на эмоциях. Так, у меня здесь немножко прохладно, поэтому прошу прощения, я буду пить чай теплый, а то у меня сразу горло очень чувствительное, если мне холодно, оно начинает у меня першить. Итак, скажите ваше мнение о Школе Безбородного и скажите, пожалуйста, у кого вы учились. Касательно других школ не буду ничего комментировать. Я стараюсь уважительно относиться ко всем астрологам. И у меня нет такого в практике, чтобы я кого-то обсуждала. Каждый решает сам кого э, слушать, кому прислушиваться. Но мое мнение таково, что нужно идти к тому учителю, э, которому вы ощущаете уважение и который вам как человек приятный. Э, так как э, вот у меня, например, нужно целый год обучаться. Если, к примеру, я вас раздражаю или чем-то не нравлюсь, то в течение всего года это будет ощущаться еще более сильно. И наоборот, если человек приятный, то и информация, которую он преподносит, тоже воспринимается намного легче. Училась я в разных школах и направлениях, очень много самообразования, и я это не скрываю, то есть... Вы должны понимать, что я уже провела более 2000 консультаций. Это очень много вообще по меркам астрологов, если честно. И это по 2-3 консультации в день. Сейчас уже немножко стараюсь больше внимания школе уделять. Но если астролог очень много консультирует, он начинает очень хорошо разбираться в нюансах, и он вырабатывает свою методику и свой подход в процессе работы. То есть видно сразу, вот этот постулат работает, это вообще не работает, это можно дополнить. И чем больше практики, тем больше открытий. И тем более, если практика полноценная, когда вот человек дает обратную связь. Я всегда стараюсь поддерживать обратную связь с клиентами. Конечно, я не принуждаю никого писать мне о том, что у них в жизни происходит, но клиенты знают, что если у них есть желание, они всегда могут мне написать. И если вы замечали, что я очень часто какие-то скрины публикую, об отзывах, о обратной связи клиентов. То есть это очень важно в моей работе, особенно если речь идет о прогнозах. То есть по сути, составляя прогноз, я вижу определенную тенденцию в жизни человека, стараюсь ее описать как можно более точно. И затем мне важно знать, сбылось это, не сбылось. Ведь суть прогноза, в принципе, в том, чтобы он работал. Поэтому в работе астролога очень важно иметь большой опыт и обратную связь от клиентов. И, на мой взгляд, это намного важнее, чем целая пачка дипломов. Вот серьезно. Конечно, начинать нужно из э, того, что ты выбираешь учителя, который тебе близок, но опять таки тот, кто близок мне, может не быть близок к вам, поэтому вы должны по своим ощущениям ориентироваться, выбирайте учителя, э, а затем должно быть очень много практики, э, очень много часов, которые вы будете проводить наедине с картами и очень много обратной связи от клиентов. Итак, добрый день, правда ли, что если южный узел в пятом доме, нельзя иметь много детей? И даже два это много. На самом деле лунные узлы это тема для спекуляций. в астрологии говорю откровенно. Очень любят запугивать узлами для того, чтобы делать человека более управляемым. И я не знаю, либо это сознательно делают, либо несознательно, но это большая ошибка в подходе астрологическом. На самом деле южный узел представляет собой то, на что человек может опереться. Многие астрологи утверждают, что южный узел нужно игнорировать, обходить десятой дорогой, не идти по южному узлу. Я с этим не согласна. Я согласна лишь в том, что южный узел не должен быть конечной целью. Но я не согласна с тем, что эту сферу нужно полностью отрицать. Это накопленный опыт, который должен служить плацдармом. Человек должен опереться на этот опыт, чтобы перейти к Северному узлу. Поэтому мой совет для человека с Южным узлом в Пятом доме — иметь детей. Именно дети будут вдохновлять человека, иметь активную социальную жизнь устроиться на работу, завести страничку в соцсетях. Просто дети не должны быть сами по себе самоцелью, они должны быть личностями, жизнь не должна вращаться вокруг этих детей. Касательно количества, здесь тоже даже южный узел не настолько расскажет, как знак на вершину которого попадает куспит пятого дома, планеты в этом доме, управитель, луна. Вот эти показатели нужно оценивать, чтобы сказать, будет ли у человека много детей или мало. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если родилась 4-12-82, время точного не знаю. А студент правильно как рассчитать? Правильно вы сами не рассчитаете, это может сделать только астролог. И точное время рождения рассчитывается по событиям, которые произошли в вашей жизни. Нужно указать астрологу даты событий важных, и по датам этих событий вычисляется точное время рождения. Как можно проработать Марс в Раке в двенадцатом доме в соединении с Левитой и Меркурием? У Марса есть квадратура с Юпитером вовне в 10. Ну, во-первых, 12-й дом ⁇ это дом визуализации. Символически он соотносится с рыбами Нептуном. Поэтому Марсу в 12-м доме, прежде чем что-то сделать, очень важно представлять конечный результат. К примеру, очень многие астрологи говорят о том, что Марс в 12-м слаб. И я с этим не согласна, опять-таки. Да-да, <свят> у меня есть расхождение э -э с, с, с, с, с многими такими распространенными точками зрения. Опять-таки это то, что я смогла почерпнуть из своей практики. У того же Арнольда Шварценеггера Марс в 12-м доме. И разве сможет кто-то сказать, что у него слабо выражен Марс? Наоборот, он, по сути, начал... Э -э Заниматься атлетикой после того, как представил, каким должно быть его тело. Он развешивал в своей комнате постеры с накачанными мужчинами. И даже отец его сомневался, все ли у него нормально с ориентацией. А на самом деле он просто визуализировал. Он смотрел на этих бодибилдеров и хотел иметь такое же тело. Поэтому Марс 12 нужно только так задействовать прежде чем взяться за любое важное дело вы должны понимать к какому результату оно приведет и вы должны вам должен нравиться этот результат то есть вы должны вот прям хотеть это получить и тогда все будет очень легко получаться я скорпион парень телес. какие перспективы отношений вот видите очень много вопросов на эту тему. У меня есть на странице пост, серия постов под названием «Противоположности притягиваются». Пролистайте вниз, можете более подробно об этом прочесть. Помимо этого, повторюсь, для тех, кто не слышал, кто присоединился позже, что в конце, что прошу прощения, с понедельника следующего э, стартует мой марафон под названием «Гармонизация отношений». Поэтому, если вас интересует, как можно улучшить ваши взаимоотношения с партнером, то э, обязательно приходите, и я еще буду об этом марафоне рассказывать в течение этой недели. Как можно проработать северный узел в одиннадцатом рыбах? Опять-таки нужно отталкиваться от южного. Я так понимаю, он у вас в деве, в пятом доме. Поэтому э, нужно методично по деве определить, что вам в этой жизни нравится, чем бы вы хотели заниматься и искать единомышленников. Создавать какую-то группу, коллектив, искать людей, с которыми вы на одной волне. Это один из вариантов. Алла, скажите, пожалуйста, у меня солнце в деве. Здесь нет вопроса. Как вычислить свой асцендент, если неизвестно время рождения? Уже ответила на этот вопрос. Если вы присоединились позже, то посмотрите в эфир в записи. Я подробно об этом рассказала. Практика, практика, еще раз практика. Теория, по сути, сейчас очень доступна, но именно применение знания можно составить для себя уже более четкую картину. Это, кстати, пишет моя ученица. И, конечно, чем больше изучаешь, изучаешь астрологию, тем более становится понятным, что теория без практики мертва. Но поначалу сверхважно иметь наставника человека, который будет как минимум вдохновлять. Затем уже, когда работа настроена, то когда процесс налажен, то, конечно же, астролог становится полноценным специалистом, самостоятельной Личностью, но все же должен пройти процесс становления, поиска себя, и обычно это происходит в процессе взаимодействия с учителем. Солнце в асцендент в весах, он планет в весах. Мне лучше смотреть гороскоп про весы. На самом деле, я всегда рекомендую по асценденту смотреть. Но я знаю очень много людей, которые смотрят по солнечному знаку и говорят, что у них все работает. Поэтому я советую вам хотя бы один раз посмотреть гороскоп для асцендента, для солнечного знака и определить где больше совпадений. Расскажите, пожалуйста, про Сатурн в Овне, в восьмом доме. Сатурн — это вообще планета, которая в непроработанном виде может давать заниженную самооценку, она может блокировать энергию знака, в котором стоит, и в проработанном варианте она, наоборот, создает структуру и глубокое понимание. Овен и восьмой дом очень похожи, так как э, эта тема связанная с Марсом и это активность, смелость, напористость. поэтому Сатурн в восьмом доме вовне будет учить человека, э, быть смелым, последовательным, отстаивать свою точку зрения, не бояться рисковать. Но при этом риски все остальное должно быть продуманным, и четко спланированным, то есть это не прыжок с крыши на обум, а все должно быть прям просчитано до мелочей. Было бы очень здорово, если бы вы написали пост о том, как гармонизировать черную луну в натальной карте и есть ли возможность определить в натальной карте скрытые проклятия на человеке вроде не писала так вплотную о черной луне можно будет сделать серию постов что касается проклятий иногда можно увидеть такие моменты что человек будет сталкиваться с какими-то негативными влияниями в течение жизни но очень часто все надумано Если южный узел директный, что это значит? В целом, если какой-то из узлов директный, то второй тоже будет директным. Директность обозначает, что человек дольше будет жить по южному узлу, и это не будет для него проблемой. То есть значительно позже человек придет к северному Как понять, что больше влияет, солнечный знак или асцендент? В течение жизни это будет меняться. Если, к примеру, в детстве, ну, в детстве Луна больше проявляется, ну скажем, в подростковом возрасте у вас были яркие черты солнечного знака, то вы можете в процессе взросления видеть, что больше проявляется асцендент. И наоборот. То есть не это... Не то, что будет сталым всю жизнь. Вы развиваетесь, и вместе с тем какие-то элементы вашего гороскопа становятся более яркими, или наоборот, становятся менее заметными. Алла, здравствуйте! В школу еще попасть можно. Да, рассказывала об этом в начале эфира: что присоединиться к обучению можно, и сейчас для этого идеальное время, так как у нас следующая неделя такой самостоятельной работы. Она будет включать в себя работу с литературой, выполнение контрольной работы. Поэтому в такой период идеально, вот на этой неделе, на следующей неделе, идеально присоединяться и наверстывать материал. Для того, чтобы попасть в школу, пишите мне в директ. Я все расскажу подробно, все этапы. Далее. Как поправить, если южный узел в седьмом доме Сатурн и Меркурий в соединении с Луной только разводом? Да нет, при, таком, при такой ситуации, наоборот, разводами увлекаться не нужно. Если южный в седьмом доме, стоит развивать себя, то есть стремиться к северному в первом. Чем более интересной личностью вы будете становиться, тем более гармоничными будут ваши взаимоотношения. Здравствуйте, Алла, спасибо за вашу работу, спасибо большое. Какую литературу для самообразования посоветуете? Интересный, интересный вопрос. Я думаю, что стоит написать об этом пост. Чтобы участвовать в марафоне, нужно знать точное время рождения. Нет, абсолютно не обязательно, так как мы будем работать с космограммой, то есть мы будем смотреть на положение планет в знаках на момент вашего рождения. Поэтому, если вы хотите посмотреть, например, как найти общий язык с вашим партнером, но вы не знаете его времени рождения, то ничего страшного, марафон будет вам все равно полезным, ведь он не построен так, что мы будем отталкиваться от времени рождения. Наоборот, мы будем работать с тем, с той информацией, которая известна. Уран в шахте в девятом доме. Что от него ждать? Ну, планета в шахте своеобразная. Она сразу себя не проявляет. И в таком положении, как минимум, может быть смена взглядов мировоззрение очень резкое, внезапное, то есть что-то вот в этом контексте. Либо, к примеру, человек захочет обучаться, получить высшее образование вообще по другому профилю. Алла, доброе время суток. Можно ли с мая начать учиться у вас? Как проходят уроки? Прямой эфир или в записи? И время московское какое? У меня с Москвой шесть часов разница. Добрый день. Да, можно присоединиться с мая. Без проблем. Дальше. Как проходят уроки? Уроки можно разделить условно на две категории. Это практические занятия и теоретические уроки. Теоретические уроки – это видео в записи. А практические занятия проходят в формате онлайн. Время проведения занятия мы согласовываем и выбираем такое, чтобы оно было максимально комфортным для группы. У нас есть девочки, которые в Лос-Анджелесе живут, то есть у них тоже очень сильно отличается э, время. Но, тем не менее, всем комфортно. Так что мы стараемся, э, скажем, создавать хорошие условия для обучения. Дальше. Сегодняшний транзит, квадрат Солнца, Сатурна. Вы персонально для себя как учитываете? Значимый для вас это Аспект? В целом, если говорить об инициативных, активных людях, я себя к таким причисляю, то любые аспекты Солнца для них чувствительны. И это в любом случае важно знать, когда Солнце каким планетам делает аспект. И с Сатурном у меня проблем нет. Я человек трудолюбивый. Поэтому и советую использовать вот такой аспект для того, чтобы привести в жизнь в порядок, все структурировать, заняться теми делами, которые вы откладывали до этого. Собственно, это и сподвигло меня запланировать на сегодня эфир. Так как, честно, я хотела еще на прошлой неделе выйти в прямой эфир, но постоянно оттягивала этот момент и решила, что дальше тянуть некуда. У меня помимо сегодняшнего эфира еще и практическое занятие, много других задач, но тем не менее я постаралась найти время, чтобы с вами пообщаться. Надеюсь, вы это оцените. Алла, здравствуйте, у меня Солнце в соединении с Плутоном. Оппозиция к Луне в Тельце. Это очень плохо. Ну вообще позиция Солнца и Луны говорит о том, что вы родились в полнолуние. Это всегда дает людей очень чувствительных, интуитивных. Эм, так что у вас один талант, я уже заметила. Ну и в данном случае соединение с Плутоном может этот момент усиливать эм, прям э, умение копать глубоко. Всегда говорится, что Сатурн дает ограничения. У меня при транзите по девятому дому возвращению в свое натальное положение это были три года за поездок. Каждый месяц новые страны, много по работе. Сатурн ⁇ это планета, которая как раз-таки отвечает за работу. Если человек работает, то Сатурн ему наоборот дает возможность почувствовать твердую почву под ногами. Единственный недостаток этого периода ⁇ это большая утомляемость из-за того, что опять-таки много работы. Это тоже одно из заблуждений, то есть вообще астрология — это сплошные мифы, поэтому нужно фильтровать информацию. Фильтровать, кого слушать, кого не слушать, фильтровать, что воспринимать, что не воспринимать. В принципе, как и в любой другой сфере жизни. Я вижу, что очень-очень много вопросов, даже не знаю, смогу ли я на все ответить. Аллочка, я вас люблю, наконец-то вы меня успокоили, дай Бог вам всего доброго. Спасибо большое. Так. Алла, добрый день, ретроградная Венера до 25.06. В этот период лучше замуж не выходить. Цветую, да, воздержаться. Тем более сейчас время такое, карантин, не карантин, лучше подождать. Но если у вас натальная карте Венера ретроградная, то вы исключение. Спасибо большое за все, что вы делаете. Спасибо вам большое за то, что вы у меня благодарная аудитория. Так. Расскажите, чем отличаются системы Плац, Идус и Кох? Думаю, тоже напишу на эту тему пост. Скажите, пожалуйста, Юпитер и Венера в седьмом а в любви не везет. Как так? Потому что седьмой дом — это не любовь, это деловые отношения, а также брак. Любовь — это пятый дом. Иногда бывает так, что пятый дом очень проблемный, а седьмой дом, наоборот, хороший. Тогда человек может испытывать сложности в том, чтобы начать отношения, но затем все нормализуется. Но вообще Ленера в седьмом доме Конечно, было бы интересно, где у вас еще Луна. Ну, то есть это комплексный анализ, но в целом такое положение говорит о том, что как минимум вам нужно выбирать для любви человека, с которым вы видите будущее. Я выходила замуж на ретро-Венере, Сатурне, еще астрология не увлекалась, развелась в итоге хотя отношения в целом были гармоничные. К сожалению, так бывает. И что касается браков, то, опять-таки, по моим наблюдениям, лучше уже на ретроградной Меркурий выходить замуж и жениться, чем на ретро-Венере. Нептун в пятом доме. Нептун в пятом доме и создает проблемы на самом деле. То есть вы изначально... Обращайте внимание на тех, кто вам не совсем подходит. То есть вы будто бы влюбляетесь в образ, который может не соответствовать действительности. Вы великолепно. Скажите, пожалуйста, как проработать Сатурн ретроградный во втором доме? Ретроградный Сатурн дает... Такой необычный подход к финансам, поэтому вам нужно найти свою правду, на что тратиться, а на что нет. То есть вы не во всех сферах должны быть супер, скажем, экономны. Алла, спасибо, что нашли время ответить на вопросы, спасибо за ваши прогнозы и посты. Да, спасибо большое, будем уже завершать наш эфир. Но если вам понравилось, то мы будем продолжать в дальнейшем. То есть я имею в виду, что я могу время от времени с вами выходить на связь. То есть пока Нептун не выйдет из пятого дома, нельзя влюбляться. Но это период, когда наоборот легко влюбиться. Просто сложно эту влюбленность перевести в что-то серьезное. Нужно тренировать этот навык. Итак, очень постаралась максимально ответить на ваши вопросы. Если кого-то пропустила, не отчаивайтесь и не обижайтесь на меня. Мы с вами будем время от времени встречаться. Так что проявляйте активность. Я по возможности стараюсь быть с вами на связи. Была очень рада с вами повидаться. Желаю вам... Хорошего дня, чтобы квадратура Солнца и Сатурна вас задела только в хорошем контексте. И до скорых встреч. Пока!